Меган, я хочу спросить у тебя. Выйдешь за меня? Да. Конечно. Я надену? Можно? Да. А у меня мурашки. Эх. На земле? Веками льют люди кровь И страдают все, пытаясь понять Существует ли на свете любовь И возможно ли ее распознать Недоступный мне открылся секрет Я могу об этом вам рассказать. В древней книге есть извечный ответ. Если вы про то хотите узнать. Не отнять терпения у любви, Зависть, гордость — это не для нее. И не ставит себя выше других, Да всем дарит милосердие свое. Своей выгоды не ищет нигде. Не бесчинствует любовь, Никогда раздражение для нее это грех, и не мстит любовь, и не мысли зла, раздражение для нее, это грех, и не мстит любовь, и не мыслит зла. От лжи словно от яда умрет, Правда у любви веками в цене, Хоть нежна, но все перенесет, И надежда для нее ⁇ это хлеб, Как никто любовь умеет. Прощать, когда верчива она на пути, И не может любовь лишь перестать, По-предательски случайно уйти. И не может любовь лишь перестать, по предательски случайно уйти. Вот и все, что знаю я про любовь. От того увидел я жизнь и свет, если будет то отвергнут, а вновь. Значит, в мире сём любви вовсе нет. Ну а если по душе это вам, Если сможете это в сердце развить, Значит, ваша жизнь навек спасена. Значит, просто вы научились жить. Значит, ваша жизнь навек спасена. Значит, просто вы научились жить. Ты все-таки пришел меня уговаривать. Нет, милая. Я здесь потому, что люблю тебя. Любовь долготерпелива и добра. Не ищет своего, не раздражается, не ведет счет обидам. Все переносит, всему верит, на все надеется, все стойко претерпевает.